Всем привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня вместе с вами мы откроем новый слайм инстаграм. Огромный, красивый, фиолетовый, очень нарядный. Так что давайте же скорее приступим. Если хотите еще такие видео, то обязательно ставьте лайки. И тогда в ближайшие дни выйдет новый ролик. Давайте же его потрогаем. Очень приятный на ощупь. Давайте живу достанем из нашего контейнера. И здесь также есть сюрпризики в этом слайме. Вот такая вот нога. И второй сюрпризик. Вот такой вот зверюк. Напишите, что вам напоминает данный слайм. Сейчас мы с вами будем делать пузыри. Вот такое у нас сегодня получилось видео. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!